Баланс. Приведу пример, который сегодня на слуху. Некий американский, по-моему, он кореец, я не запомнила фамилию, вот сейчас же идет Олимпиада, в, mm -hmm. в Китае и в конкобежном не конкабеж фигурное катание парень, по-моему, он американец, но он кореец по национальности судя по фамилии, я поэтому не запомнила фамилию, но показывали его сегодня, он выиграл первое место в одиночном катании мужчин и он, об этом все время пишут сегодня вот в новостях, поэтому мне попалось на глаза он благодарит своего тренера Покажусь немножко. Армянина по национальности, тренер. И он говорит так. Я буду благодарен своему тренеру всю жизнь, потому что я из бедной семьи. Моя мама собрала последние доллары, чтобы я тренировался именно у этого тренера. И когда наши деньги закончились, тренер сказал, хорошо, я вижу, что ты настолько талантлив, что ты можешь достичь очень высокого уровня, не плати больше, я буду дальше тренировать тебя бесплатно. И он стал чемпионом мира, и тренер сегодня им гордится, и парень гордится. То есть человек сделал благо, и да, наверное, он получит какие-то материальные призы, этот парень, и, возможно, он и тренера отблагодарит, я не знаю, но э, эта энергия да, дала вот свой результат. Не все, когда ты цепляешься за деньги, как за деньги... Они не приумножаются, а когда ты рассматриваешь деньги как энергию, которая может улучшить твою жизнь, и, и ты можешь с помощью этой энергии еще кому-то помочь, это не значит, понимаешь? Вот есть такое понятие, если мы говорим синдром самозванца, это все-таки чуть-чуть другое. Это внутренний страх человека, который не очень уверен в себе. То есть он занимает определенную должность или ему предлагают новый проект. Он идет туда, потому что люди, которые ему это предложили, видят, что у него там такой-то диплом, такой-то диплом, он компетентный, он справится, он умный, ему предлагают этот проект. Но человек душой все время боится, что он этого уровня недостоин. Вот предложили ему стать начальником там на десятью, да, подчиненными. И он э, не верит в себя, он думает, как это, меня назначили, мне эту должность дали, а вдруг я не справлюсь, а вдруг у меня не получится. Это немножко другое. А когда мы говорим о, о том, как ценить свои услуги и э, то, тоже найти баланс, да? ведь любой разумный человек, если он дошел до такого уровня себя, что он может оказывать кому-то услуги, значит он в то компетентен. Кто-то может хорошо, я не знаю, хороший сантехник, кто-то хороший психолог. И он оценивает свои услуги так, как он считает нужным. Но всегда есть обратная связь. Если ты понимаешь, что твои услуги того стоят, если ты понимаешь, что твои услуги качественные, да, и ты можешь их оценить достойно, то да, оцени их так, как как они стоят вот в данный момент. Потому что ты, каждый специалист вложил уже в свое обучение время, те же самые деньги, усилия, энергию, чтобы этим стать. Есть какой-то бракодел, который на каких-то курсах учился, трехмесячных. Ну, если ты говоришь, что я уже, не знаю, 30 лет работаю, 30 лет при этом учусь. Наверное, это чего-то стоит. Да? Другое дело не взорваться и не назначать какие-то космические цены. Но рынок он всегда выровняет. Да? За космические цены, даже если к тебе придут, но потом поймут, что это того не стоило, больше не придут. То есть есть какая-то объективная да, обмен энергиями, которая это выровняет. Второе просто Есть люди, которые боятся назначить цену, достойную цену. Потому что у них есть страх, что люди не придут. Вот я назначу mm -hmm. там 5000 рублей за свою услугу, да, я хороший специалист, а вдруг они не придут. Тогда надо работать с собой, понять, откуда идет твой страх, что в тебе заблокировано, чего ты боишься, почему ты боишься быть отвергнутым. Либо это травмы, те же чакры да, энергетические закрыты, но тогда такой специалист он им пользы не принесет, если он будет оказывать услугу и все время бояться, что он ее плохо оказывает, не верит в себя. Значит, сначала проработать свой страх, избавиться от этих блоков, поверить в себя, а потом все-таки постараться, ну, быть разумно объективным. При этом, да, услуга может стоить дорого, специалист может быть очень классный. Но при этом он может позволить себе в том числе и какую-то благотворительность, там, не знаю, в месяц раз брать одного бесплатного пациента, например. Угу. Делать угу. что-то полезное да, для мира, для себя. Или там, если к нему обращается там, многодетная семья, я лично это всегда практикую. Если это ребенок из многодетной семьи, я понимаю, что ну, вот им сложно у них и так много трат, да, я обязательно сделаю скидку, почему нет? Я не вижу в этом какого-то ужаса или какого-то нарушения каких-то правил. Каждый решает сам.